Приветствую друзья на моем канале, в этом видео я покажу как заработать на экономической игре кунг-фу панда. Это экономическая игра с выводом денег. Чтобы зарегистрироваться на сайте кликаем регистрация, вводим логин, email, пароль два раза, капчу и соглашаемся с правилами. После того как выполните баланс кликаем персонажи. Покупаем, вот к примеру, Богомол приносит 10 в час свитков. После того, как купите персонажей, кликаете на склад, продаете свитки. И после того, как продадите, вам деньги на баланс поступят и можете уже их выводить. Кликаете заказать выплату. Сейчас может выводить тех, кто пополнили счет на 150 рублей. Я пока не пополнял счет. Ссылочку на сайт я дам в описании, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.